Ребята, всем привет! Канал Mother Russia. Вероника с вами. И сегодня хочу понять такую тему, как дискриминация в Америке в отношении иммигрантов. Мне этот вопрос задала подписчица, она спрашивала, сталкивалась ли я лично с негативным отношением к себе, как к иммигранту из России, живущим в Америке уже почти пять лет. Итак, я вам хочу рассказать три случая, когда я с этим сталкивалась, когда у меня были конфликты на эту тему. Это мой личный опыт. Я знаю некоторые другие истории, с которыми сталкиваются люди, но поскольку я не знаю 100% это правда или нет, про них я рассказывать не буду. Итак, чтобы рассказать где я лично сталкивалась с этим, надо немножко рассказать о том, кем я работаю. Я работаю официантом в очень-очень-очень в очень, в очень загруженном ресторане. И, конечно, со мной работает там 200 человек вместе. Мы вот все работаемся, все варимся в этой каше. Не всегда это люди, у которых очень удачно складывается жизнь, не всегда это люди, которые неудачники, то есть настолько разношерстный контингент там появляется, что там может быть, быть и ученик колледжа, и женщина, которая работает официанткой 30 лет, и человек, который просто в эту сферу в 18 лет попал, и вот, вот до 30 там все так и работает. Там может быть банковский работник, которому нужно поддерживать семью, и вот он работает официантом. В общем, Судьи разных, разных историй в этой сфере очень много. Соответственно, в этой сфере и очень много разных людей. И не все эти люди, как сказали бы американцы, very, very nice. Хотя, я подытожу в конце, но хочу честно сказать, что я очень благодарна судьбе, что я работаю именно в этой сфере. Столько любви и столько поддержки, сколько мне дали мои сотрудники – я, наверное, за 33 года жизни в Америке, в России не получила, ну не считая родителей, родственников, детей, мужей, вот от чужих людей, которым ты не имеешь никакого отношения, более судеб, столкнулся с ними где-то на работе, наверное, но ну, я действительно хочу сказать, что никогда такой теплоты и поддержки я не испытывала. Но ну, а сейчас мы поговорим все-таки о дискриминации на фоне того, что я иммигрант. Первая история со мной произошла вот в этом месте работы, в котором я работаю до сих пор. У нас устроился работать мальчик, а сфера это. почему я рассказывала предысторию, потому что сфера работы, это достаточно стрессовая. Ты находишься в стрессе, ты все время находишься в беготне, тебе все время что-то нужно делать, все это очень быстро, и иногда, конечно, эмоции зашкаливают. И вот что-то, мальчик был не совсем адекватный, ну, скажем так, если 80 процентов сотрудников, с которыми я работаю, very, very nice, то есть доброжелательные, улыбчивые люди, чтобы даже, может быть, они там и не думали у себя в голове, какие-то вещи никогда себе не позволят сказать слух, этот мальчик мог, у него были конфликты со многими, и потому что... Ну, у него как-то так разговаривал, очень грубо мог грубо ответить, и так далее. И вот у нас случилось то, что на кухне, где мы там выдаем еду, получаем, чтобы вынести ее в зал, он что-то мне там сказал, ну, а я тоже, видно, была такая заведенная, есть такие состояния, когда тебе очень тяжело себя контролировать. Я ему ответила. Что-то он мне сказал, что-то я ему ответила еще раз, и вот он уже, уходя из кухни, мне крикнул там... А, а, чтобы я, я перевести их, просто хочу правильно эту фразу, вали обратно в свою страну. Вот это первый раз, когда я с этим столкнулась, и я хочу сказать, что я офигела. Я настолько привыкла, они меня настолько расслабили своим отношением, теплым ко мне, и своим расположением, и своей дружбой, что я вот так вот стояла, говорила, а, чё?» Я, настолько, я не обиделась, вот, э, наверное, он меня не обидел. Это меня... О, у меня Сережка упала. Меня, наверное, это никак не задело, э, но э, я... Меня как будто, вот знаете, вот как будто ты выходишь из дома в майке, а на улице мороз, и такой, оп, ой, а чё это было? И я в это время там находилась еще человек 40, никто ничего не сказал, ну, потому что у нас все время там гул, ш, э, посуда, стук, там вот такой вот, все все время происходит, что, наверное, может быть, кто-то и слышал и промолчал, а, скорее всего, многие не слышали, слышала я, потому что, ну, я как бы с ним участвовала в этом conversation. Что я могла сделать в этом случае? Я могла пойти к менеджеру и написать на этого мальчика репорт, донос, по-русски говоря, и сказать, что вот он меня обидел, э, ущемил мои права, там, по, я не знаю, какому признаку, по иммигрантскому какому-то признаку, вот он мне сказал такое ля-ля-ля, и, скорее всего, с долей вероятности 90% этот мальчик был бы уволен. Ну, во-первых, я русская, я доносы не пишу, а во-вторых, ну, честно сказать... Как-то это меня не так уж сильно видно задело, что мне не захотелось ему как-то мстить, тем более, что э, я знала, что этот человек неадекватный, что у него конфликтный со многими людьми, что на него уже писали э, все заявления. И мне, ну, в общем-то, мне захот... ничего... Как -то, вот как-то так. Ну, в итоге он там через месяц, через два, то ли его уволили, то ли он сам уволился, но, в общем, его не стало. Второй мой конфликт произошел, тоже в том же месте работы, опять же, вот в этом состоянии стресса, когда тебе все надо сделать очень быстро, у нас пришла на работу женщина, и причем, кстати, я к ней неплохо относилась, и я до сих пор к ней неплохо отношусь, несмотря на то, что она сказала, а... Она у нас делала, хлеб выпекала. Ну, вы должны понимать, в каком состоянии ты находишься, когда у тебя там сидит 4 или 5 столов, и тебе срочно надо вынести этот хлеб, этого хлеба нет. И, в общем, вот ты вот такой, ну где же это, быстрее, быстрее. Я не успеваю, я ничего не успеваю, бла-бла-бла. И мы, я иду на кухню туда, в другую, в другое помещение, где этот хлеб выпекается, и там уже стоит эм, наш тугол специалист специалист, который дает заказы эм, людям на вынос, и вот делает этот хлеб, она подбегает что-то, она тоже такая эмоциональная, и вот такая вот такая, вот такая вот. Такая, вот... Ну, скорее всего, дама, так обычно выглядят дамы с какими-то зависимостями. Вот, скорее всего, она с какой-то зависимостью или в завязке. И вот она вот, вот ее, вот я. я, я вам сейчас все сделаю, я вам сейчас там типа все сделаю. Уйдите отсюда, уйдите. Я сейчас все сделаю, на что... Этот мой Дерек продолжает этот хлеб обмазывать маслом, чесноком посыпать. Я к ней поворачиваюсь, говорю, иди отсюда, если типа ты не успеваешь, э, дай нам сделать эту работу. Нет, ну иди отсюда, я, наверное, не говорила. Я обычно так не выражаюсь, но я могла очень грубо, эмоционально сказать, типа, не мешай нам, мы сейчас все сделаем. Она еще раз что-то попыталась, я ее еще раз отодвинула. На что она мне сказала, причем она не сказала, как вот этот парень «вали обратно в свою страну», она сказала типа «go where you're related». Ну, это можно отнести к тому, что «иди в зал, там, где ты работаешь, и находись на своем рабочем месте». Ну, то есть эта фраза, она была завуалирована, но понятно было, почему она была сказана. И я вот в этот момент находилась вот в таком раздрае, что я сразу зашла к менеджеру, сказала, вот она такая, сякая мне вот эту гадость, сказала, повлияйте, товарищи, на нее. Менеджер мой похлопала глазами, вот, да, да, да, да, и в конце рабочего дня она ко мне подходит и говорит, поскольку ты вот это сказала, тебе надо написать на нее репорт. На самом деле, они давно хотели ее выгнать, и за нее уволилась уволили женщину, у нее была драка с ней, которая работала на заготовках, там 20 лет в этом ресторане, в котором я работаю, это достаточно длинный срок, тем более для этой сферы, очень милая женщина, то есть это было очень конфликтный, тяжелый человек, и им надо было от нее избавиться и это было бы лишним поводом от нее избавиться я говорю нет я писать не буду я как бы сказала я на нее обиды не держу мне вообще вот в америке мой менталитет он поменялся на сто процентов мне вот всех обиженных и несчастных и, или людей у которых хуже чем у меня складывается жизнь мне их жалко я стала такая восприимчивая достаточно чужому горю, мне не хочется ни добивать, ни унижать, мне не хочется компенсировать свои неудачи за счет других людей, мне наоборот хочется пожалеть. И я, честно, сказала, не, я не буду писать, я не хочу, чтобы ее увольняли, я не хочу брать на себя ответственность, я не знаю, как там у нее, что сложится, может, это для нее очень важна работа и так далее. Она говорит, нет, ты вот должна написать, потому что ты сказала, мне вот надо передать там в корпорацию, ля ля та поля Что я делаю обычно в этих случаях? Я обычно, да-да-да, и вот тихой сапой иду домой, ну, потому что я не хочу это делать, а смысл мне с тобой пререкаться. Но они от меня не отцепились. И на следующий день, когда я прихожу на работу, она говорит, ну, я тебя очень прошу, ты должна это сделать, ты должна написать, вот, хочешь ты этого или не хочешь, ты должна это сделать. Я говорю, я не буду репорт писать на нее. Ну, честно, не буду. Ну, вот мы как бы... Я приехала из страны, в которой была куча доносов в определенный период времени, и доносы эти писали люди, и ломались судьбы. Я не могу, я не хочу. Это... Я уже успокоилась, я у меня, я вот тогда была заведена, сейчас я пришла, у меня там дома все в порядке, здоровые дети там, муж, все, у меня все хорошо, я не хочу делать плохо другому человеку». Она говорит, ну хорошо, давай ты не репорт напишешь, ну типа объяснение, как такую, типа записочку, типа что вот, вот что это произошло. Я говорю, ну вот как записочку, давайте я и напишу. В общем, я написала на эту даму, это не сильно не повлияло, ее не уволили, а, но потом она, мне даже ее было жалко, потому что она не, слегка заискивала со мной. Потому что она знала, что, ну, что у нас произошел конфликт, и она не сдержалась. А я всегда допускаю, что я тоже могу когда-то в чем-то не сдержаться. И поэтому... А, ну в итоге ее все равно уволили. но такие люди не могут работать в коллективе в таком стрессовом, там надо уметь держать себя в руках. И третье, но ну, это уже не конфликт, это был просто мой разговор с менеджером по поводу вот, отношения к иммигрантам. А, это был в другом месте моей работы. А, у нас там была не менеджер, аля администратор, такой быдла дама, которая всю жизнь проработала официанткой. Вот быдла дама или а, там лет 50 было, а, ну в общем, если вы знаете людей, которые поддерживают Трампа, а не те, которые там, ну Трамп ну, лучше, чем Хиллари, или э, лучше уж Трамп, чем не Трамп, которые спокойно на это реагируют, есть люди, которые его поддерживают. Вот она была из разряда людей, которые его поддерживают. А, вот, и она, и у нас с ну, у нас иногда бывало, что у нас не было людей, перерывы, и можно было мы там, ну, что делать, болтать. И мы там разговаривали, и я говорю, я вообще считаю, что Америка это страна иммигрантов, что такой нации, как американец, не существует. В общем, короче, как дура, вот эту всю правду матку, как чукча, что вижу, тупою. ей выложила, на что она мне говорит, зна, ну, она говорит, я с тобой не согласна, я говорю, в каком плане? Я говорю, ну у тебя папа с мамой откуда отсюда? Я говорю, хорошо, у тебя папа с мамой отсюда, но дедушка-то с бабушкой у тебя явно. Да, у меня баб... дедушка ирландец, а бабушка итальянка. Я говорю, ну вот и все. Это страна иммигрантов, это не страна, это не Россия, где восемь поколений прожили на одной земле. Это не Европа. И вообще Америка, от всей страны, этим и отличается, что это страна иммигрантов. Здесь соседствуют мексиканцы с русскими, евреями, мусульманами, американцами, как они их себя называют и так далее. Здесь это иммигрантская страна, ее не надо превращать, это новый свет, который не надо переделывать под старый. Ну, в общем, она мне говорит, а вот я считаю, что те, кто родился в Америке, вот и являются американцами. Ёпсель, мопсель. Ну, в общем, у нас не был такой жаркий спор, на что я ей говорила. Ну, ты знаешь, ты, наверное, не права, подруга моя. Потом она мне еще говорила, что как-то у нас уже это был другой разговор. Я говорю, что Америка не сахар, и иммигранты зачастую не понимают, на что они идут. И многие из нас не ожидают, что мы вот будем на таких профессиях работать и будем так мало зарабатывать, а расходы будут такие высокие. На что она тоже мне так, с таким вот легким вызовом. Ну, вам же ничего не мешает уехать обратно. На что мне хочется сказать, не тебе решать, подружечка. Да, вот такое все. Ну, вот это, в принципе, вот все случаи, которые со мной случались. Но, опять же, я сделаю поправку на то, что я работаю в местах, где... Бывает просто, мы не сидим в офисе, не берем трубки, не говорим, алло, алло, да, чем вам помочь? Конечно, конечно, да, решим вашу проблему в течение 50 минут, до свидания. Попилить ногти, позвонить, спросить, перезвонить. Нет, у нас вот это, вот, вот, у нас динамика происходит бешеная. Соответственно, ты иногда находишься в состоянии стресса очень сильного. И очень много стрессов у американцев между собой на этой работе. Ну, а что ты можешь сказать там? И когда уже вот зашкаливают эмоции, что ты можешь предъявить? Ты толстая, ты там из другой стороны. ну, то есть... То есть, это не связано очень сильно с тем, что они плохо относятся к иммигрантам. Это связано с уровнем стресса и поведения в данный момент. Но в общем, я хочу честно сказать, ребят, я очень благодарна американцам. Наверное, всю жизнь буду благодарна. То, что меня вот так вот приняли, что у меня появились друзья. не могу сказать, что там прям друзья, друзья, мы перезванимся, спрашиваем, как твой сын, как твои дела, и вот какие-то такие вещи. Но это люди, к которым всегда можно обратиться за поддержкой, которые тебе напишут теплые слова и скажут, держись, которым можно рассказать, у меня сегодня все плохо, ничего не получается, мне не хватает денег заплатить там за аренду или еще что-то. Это люди, которые тебе скажут, ну держись, но ну, все будет хорошо. Мы тебе... ну, ну, ну". Вот если вы понимаете, о чем я говорю. А Поэтому, конечно, какая-то дискриминация есть. Ну и, конечно, делайте поправку, что я живу в Пенсильвании. В Пенсильвании достаточно много иммигрантов. И это не Средняя Америка. То есть здесь не живут на фермах, в деревянных домах. Здесь очень много приезжих. И, конечно, от этого отношение немножко другое. Все, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень прошу, мне будет очень приятно. Я буду честно-честно рассказывать о жизни в Америке. И ставьте лайки, и пишите комментарии, и честно скажите, если вы иммигрант, вы сталкивались с таким негативным отношением к себе в Америке, не в Америке, в Испании, в Канаде, куда бы вы ни иммигрировали? Бывали ли у вас конфликты именно на почве того, что вы иммигрант? Пока-пока. <съем>